народно-патриотические силы страны, проводят юбилейные и торжественные мероприятия, посвященные столетию образования СССР. Мы уже провели в колонном зале, где участвовало более тысячи человек. Благодарю все ветви власти, они отреагировали, участвовали в этом мероприятии. Валентина Матвиенко прислала своего зама, водка, Володин Мельникова. это было довольно любопытно. Но поприветствовали фактически все фракции. Теплое приветствие прислал Васильев. Неожиданно получить такое от «Единой России». Ну и россия Един и «Первый канал» дали расширенные репортажи. Мы вчера провели такие торжества в Ленинграде, в Питере, в городе трех революций. Я начинал это с комнаты кабинета Ленина, в которой он 124 дня Руководил родившейся советской властью, отражал атаки иностранных интервентов, формировал состав нового правительства и делал все для спасения родившегося государства рабочих крестьян, государства трудового народа. Там же прошла встреча с губернатором, и затем состоялся семинар с лидерами профсоюзного движения, которые представляют ведущие трудовые коллективы страны. И вечером был большой концерт, посвященный этой дате в Театре юного зрителя. Поэтому хочу всех поздравить еще раз с этой уникальной датой, поблагодарить вас. Мы продолжаем ее в регионах России Афонин только что вернулся, провел великолепную научно-практическую конференцию в Нижнем Новгороде вместе с университетом имени Лобачевского. И в этой конференции участвовали крупнейшие ученые наши институты и политические деятели. На этой неделе такие вечера и встречи состоятся от Дальнего Востока до Калининграда во всех субъектах Российской Федерации. Я считаю, что президент накануне 30 декабря мог бы обратиться к стране, ибо эта дата максимально способствует сплочению нашего общества. Хочу еще раз обратить ваше внимание на то, что советская власть совершила пять выдающих подвигов. Благодаря им мы здесь живем, говорим на родном языке. Веруем в наши верования и делаем все для того, чтобы было счастливое будущую будущем нашей державы. Особо подчеркнул что главный подвиг советская власть спасла российскую тысячелетнюю государство. Не просто спасла, а приумножила. Она совершила второй подвиг, подвиг созидания. Фактически страна не умела производить ни одной сложной машины, а 41 год встретила лучшей техникой. Лучшим танком Т-34, снимите броню, это будет лучший трактор. Лучший штурмовик Л-2, снимите броню, это будет гражданский самолет. Лучшей самоходной артиллерийской системой Катюша, она же породила и целую серию ракетно-космической техники. Лучшей грабинской пушкой, они и сегодня уверенно сражаются против нацистов фашистов на ридной Украине. Мы совершили уникальный подвиг человечности. Я сегодня на фракции, где у нас отчитывался министр сельского хозяйства, докладывал о высоких результатах, надо отдать должное. В этом году мы получили за последние годы самый высокий урожай зерновых, 159 миллионов тонн. Правда, я подчеркнул, что страна, которая имеет по тонне хлеба на человека и тонне нефти, считается абсолютно богатой и успешной. Но, несмотря на такой урожай, кругом, куда ни глянешь, цены на хлебобулочные изделия продолжают лезть вверх. Хотя из хлеба можно примерно произвести 200-250 видов такого продовольствия. Я бы на месте правительства Мишустина закупил бы по нормальной цене 15 миллионов тонн хлеба пекарного зерна и выбросил его на рынок. И в результате все торговые сети вынуждены были снизить цены. Тем самым облегчили положение граждан, которые девятый год подряд теряют свои доходы и нищают их пенсии, стипендии, зарплаты. На мой взгляд, эта операция давно назрела, и мы не случайно вносили закон о регулировании цен. Хотя Единая Россия могла сделать этот подарок столетию Великого Советского Союза, она отказалась. Мне кажется, это еще одна их грубая стратегическая ошибка. Подвиг человечности заключался в том, что начиная с женщины были даны льготы каждому гражданину нашей страны, еще не родившись такие, о которых человечество мечтало всю жизнь. Вот представьте, женщине объявили декретный отпуск три года за уходом ребенка с правом сохранения рабочего места, с правом получать на молочной кухне бесплатные. Продукты до трех лет. С плавом бесплатного детского сада, детских ясель, бесплатной учебы в школе, бесплатной учебы в университете и первого рабочего места с полным право защитить. Того, кто получил это место в ближайшие три года, ни один самый злой директор без ведома профсоюза не мог уволить такого труженика. Нигде в мире никогда ничего похожего не было. Это было реализовано. Советской, самой человеческой справедливой властью, которая родилась на нашей планете. А сам факт погрома и разгрома фашистского рейха, который готов был опутать колючей проволокой, коричневой, коричневыми тастазами всю планету, разгром ее легендарной Красной Армии, этот подвиг... И сегодня показывает нам пример, как надо сражаться, освобождая Украину от натовского нашествия бандеровщины и фашизма. На мой взгляд, этот пример сегодня неплохо демонстрирует выставка, которая развернута внизу, но хотелось, чтобы такого рода выставки отражали усилия всех фракций, всех партий и движений. Потому что наша партия с первого дня призывала признать Донецкую и Луганскую республику. С первого дня туда отправляла конвои. Вот мы 19-го отправим 104-й конвой, 250 тысяч подарков для детей и все, что нужно для наших родных ребят, добровольцев и армейцев, которые сражаются во имя правды, справедливости и свободы. И еще один уникальный подвиг. Он сегодня нас охраняет. Это называется ракетно-ядерный паритет. Мы сумели всего за 12 лет создать такие системы и силы, которые заставили американцев сесть за стол переговоров. Ричард Милхаус Никсон прилетел в Москву в 1972 году и сказал... Сегодня СССР супердержава, сверхдержава, мы уважаем сильных, умных и успешных, готовы сесть за стол переговоров, сокращать ракетно-ядерные вооружения и договариваться о запрещении испытаний ядерного оружия. Вот если мы собираемся сегодня вновь побеждать, мы должны переться на эти пять великих подвигов, мы должны прислушаться к опыту народных предприятий, мы должны взять с собой наследство, ту человечность, которая гарантировала советская власть каждому гражданину, тот уникальный опыт народного образования, великой науки и космических достижений, которые имела наша промышленность. Мы должны вспомнить о том, что в 2017 году каждый второй в стране не умел читать и писать. 41-й трагически встретили лучшим станочным парком, самыми грамотными и храбрыми солдатами, командирами, офицерами. А 61-й космический встретили лучшие в мире ракетно-космической техникой, что доказал Юрий Алексеевич Гагарин, русский советский офицер, открыв новую эру человечества. Мы и дальше продолжим отмечать этот славный праздник, приглашаем вас освещать, рассказывать, показывать, и больше об этом рассказывает своим детям. На мой взгляд, самый большой успех нашей партии в ходе этой кампании – очень много молодежи, детей, пионеров, комсомольцев, которые приходят, читают, изучают, смотрят. И на мой взгляд, огромный толчок всему этому дал доклад, который мы опубликовали на Пленуме опыт советского народовластия и задачи нашей партии в борьбе за подлинную демократию, социальный прогресс и дружбу народов. Наша программа лежит на столе у президента. 22-го он будет проводить Государственный совет по вопросам молодежи. Молодежь должна знать свою историю, молодежь должна любить свою историю, молодежь должна гордиться подвигами своих отцов и дедов, своих пращеров, Молодежь должна иметь право бесплатно учиться, иметь хорошую трудовую закалку. А для этого нужна программа созидания. Такую программу советская власть предложила с первого дня. В 2017 году мы от американцев средний возраст отставали на 17 лет. Через 50 лет мы обогнали американцев, французов и всех остальных. Сегодня мы... Десять лет топчемся. Страна последние три года потеряла 2 миллиона, и в этом году еще миллион, 3 миллиона своих сограждан. Это свидетельствует о том, что курс надо менять, социальная политика должна защищать граждан, а те, кто имеет деньги, обязаны вкладывать в развитие своего производства, платить хорошие налоги и осваивать самые новейшие технологии. Еще раз вас столетием образования Союз Советских Социалистических Республик. Успехов и удачи всем!